С автосалоном Альтера мы сдали машину старую по Трейдину и купили новую. Обслуживание на высоком уровне. Если нам понадобится снова поменять или купить машину, мы приедем только в этот автосалон. Спасибо. Спасибо.